в мои глаза В них отражается твоя Неземная красота Вся такая из огня Зажги его скорее онлайн внутри меня Я в поисках любви За тобой иду Меня ты помани Во сне ней наяву По твоим следам Я по горячему песку Ты богиня больше не надо скучать Обо мне не надо скучать И под звуки водопада мы с тобой Будем там танцевать Посмотри в мои глаза Девочка моя Небо синяя вода Сделай сторис в инстаграм Давай расскажем всем Как мы нашли свой шантарам Я в поисках любви За тобой иду Меня ты помани Во сне на наяву Своим следам Я по горячему песку, ты богиня огня Не надо скучать, больше не надо скучать Обо мне, не надо скучать И под звуки водопада мы с тобой будем танцевать Будем там